Сегодня у нас видеобзоре набор автомобильного инструмента от компании Kingroy на 110 предметов. Это новинка линейки наборов, то есть с такой комплектацией. Код товара 110 mda tb d 6 Набор профессиональный, хорошее сочетание цены и качества, как и на, на всю линейку наборов компании Kingroy. Инструмент производится на острове Тайвань. Гарантия на инструмент 1 год. Оставляется набор в пластиковом кейсе и сверху идет вот такая вот бумажная накладка с информацией о наборе. Это комплектация, указывается гарантия 1 год на инструмент и где изготавливается. Сделано в Тайвань. Материал изготовления инструмента хромбанальдивая сталь. Сверху нанесено защитное покрытие матового цвета на инструмент. Два рабочих квадрата Одна, одна вторая дюйма и одна четвертая. Маленькая и большая трещотка. 24 зуба. Трещотки силовые, разборные. То есть механизм внутри можно заменить трещоточный. Есть реверс переключения право-влево. Быстрый сброс и фиксация головки на трещотке. Кнопку нажали, сняли. Длина трещотки большой 260 миллиметров. Длина трещотки маленькой, 155 миллиметров. Рукоятки здесь. Пластик. Пластиковые рукоятки, то есть не комбинированные. Удобно лежит в руке. Так, что по, еще по трещотке надписи. И по надписям потом в конце я вам покажу, что где написано, потому что это интересует покупателей. В конце видео. Трещотка... Под 1,4 дюйма также идет на 24 зуба. Реверс, быстрый сброс есть. Длина 155 мм. Рукоятка пластиковая. Отверточная рукоятка. Длина 150 мм. Ручка также из пластика. Есть присоединительный квадрат. Можно подсоединить трещотку сюда. Также удлинитель еще подсоединить. В зависимости от работ Данная отверточная рукоятка может применяться... С битами, которые уже идут с переходником. То есть получаем таким отвертку образом. Или можете применять головками под 1,4 дюйма. Это для труда мест, чтобы можно было подлезть, подкрутить. Т-образный вороток под одну вторую дюйма. Длина 250 мм. И также еще есть вороток под одну четвертую, также Т-образный. Нужно его вытянуть. Очень плотно. Крышки зафиксирован. Вот, и под одну четвертую, также у нас вороток, длина 11,5 см. Вороток под 1,2 дюйма также используется как удлинитель 250 мм. Такой длинный. И э, данный переходник можете использовать для перехода с трех на одну вторую. кого есть дополнительно под 3,8 трещотка или вороток. Так, под одну вторую еще один удлинитель. 125 мм. Под одну четвертую два удлинителя. Идет одна, э, удлинитель 50 мм и 75 мм. Под одну четвертую маленькую. Две свечные головки 16 и 21 мм. А внутри они имеют резиновые ставки, чтобы свеча не выпадала во время откручивания у нас. Набор Г-образных ключей шестигранных. И теперь э, головка. В наборе шестигранный профиль есть головки длинные, головки торкс и шестигранные под 1,4 и под одну вторую. Головки короткие под 1,4. Общее количество 13 штук. Самая маленькая у нас 4 мм. Самая большая на 14 мм. Под 1,2 вторую дюйма 17 головок. Самая маленькая у нас 10 И самая большая 32 мм. 32 мм. Вес головки составляет 222 грамма. Она такая увесистая. В чем отличие данного инструмента от 108 наборов? Это основное отличие. Это то, что здесь присутствуют ударные головки. То есть для колесных дисков. В данном наборе из коротких головок по 1-2 у нас ударная идет на 21 мм. На 19 мм и на 17 мм. И также две длинные. На 19 длинная ударная и на 17 ударная. Дальше покажу еще есть ударная бита. Здесь три ударные головки. Которые могут использоваться с гоковертом. Биты. Биты здесь идут под 1,2 дюйма. Которые применяются с адаптером. Вот такой адаптер. И под 1,4 дюйма, который уже впрессованный в сам адаптер. Это применяется с маленькой трещоткой или отверточной рукояткой. Под 1,4 бит 14 штук идет. И под одну вторую это который применяется с адаптером, бит 19 штук. Применяется с адаптером. Вставляем и получаем такую конструкцию. Все биты здесь подписаны, то есть на пластике есть маркировка, что в ячейке лежит, какой ячейки, какая бита. Есть еще бита ударная здесь, это маленькая Т-35, торт с отверстием, и длинная бита, вот такая идет Т-40. Также ударная. Головки длинные. Общее количество 13 штук. Самая маленькая здесь 6 мм. Самая большая 22 мм. И также две ударные. Я уже показывал их на 17 и на 19 мм. Головки торс 13 штук. Самая маленькая Е4. И самая большая... Е24 Также головки здесь подписаны, есть маркировка на кейсе То есть какой ячейки, какая голов, головка или бита лежит По комплектации данного набора все По надписям на инструменте, потому что это часто задают такие вопросы Возьмем удлинители. На удлинителях надпись кингрой на металле есть. И маркировка CRV То есть сталь. На трещотках надпись кингрой на металле есть на рукоятке. CRV хромбонадидная сталь. И также видите надпись на пластике, на рукоятке. На головках. Это основное отличие кингрой от другого инструмента. Вы видите синяя полоска идет на головках. Надпись кингрой. Хромбонадий. Хромбонадидная сталь. На металле написано вернее на синей полосе Кенгрой Хромбонади и внизу на головке написано Кенгрой, CRV. И в данном случае 32 мм это головка. Также на удлинителях, маленьких также King, CRV. Это означает, что инструмент у вас, как говорят, не подделка, а именно оригинальный. Не показал вам еще кардан. Два кардана есть в наборе, одна четвертая и одна вторая, это для трудоступных мест. Карданы здесь тут неразборные, внутри они скреплены металлическими вставками. Дефектов инструмента мы не заметили, все отлито, хорошо отполировано, то есть какие-то заусениц не заметили. Инструмент профессиональный, хорошее сочетание цены и качества. Если кому нужно для автомобиля, для обслуживания собственного автомобиля, то присмотритесь с набором King Roy. Хорошая цена и достойное качество. Кейс состоит из двух частей. Он темно-синего цвета. Соединяет две зависа, такая широкая, две крышки. Инструмент верхней крышки также хорошо защелкивается. Видели, что вороток я. Еле вытянул, потому что очень плотность длинная. Теперь покажем сам кейс. Вес набора 6,8 кг, ширина кейса 40, высот, э, длина 31, высота 8 см. Запирание на металлические защелки. На защелках видите также надпись идет King Roy. В рукоятке имеется отверстие для того, чтобы можно было повесить сюда замок небольшой, чтобы инструментом никто не пользовался. Кейс достойный, хорошо сделан. На верхней крышке надпись Kingroy Professional Tools, Tools Germany STD. Вот такая вот новинка, такая вот набора компании Kingroy. Если вы смотрели наш видеообзор, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До свидания.